Хочу показать вам вредителей, очень серьезных, которые уничтожают э, проросшие бревна, шиитаки. Есть такие жуки, к сожалению, пока я ходил, они убежали. Вот этот жук, который пронизает насквозь древесину. Сейчас я его достану. Если чем-то жукова, жуки, олени, эти с земли работают. А этот вот, э, даже если на подставке бревна стоят, все равно он находит их и уничтожает. Здесь вот выедают вот такие вот превращают вот. вот это его работа древесины ничего не остается говоря же они... Вот встретите таких жучков, считайте, что нету, не существует ваш... вашей посадки с бревнами. Вот он слоеч. Пытается спрятаться. Причем достаточно парочки. Они тут такое натворят мало не покажет. Вот видите, что он делает? Зарывается. Вот он сволочь. Как бы его на белое. Причем они, эти жуки заходят вовнутрь. Вот здесь вот мя мягкой мицелью. Видно вот живой мицели. Вот он ушел туда. И там, ты, там уже его достать очень сложно. Ну, невозможно. То есть они свое дело сделают. Они просто уничтожат. Они просто все уничтожают. Если, скажем, улитки, слизни они просто только почистят экологию улучшат, то эти просто превращают в труху. И к ним подключаются еще более мелкие грызуны, бревна. И вот что остается. Как мы видим, одни дырки от Мицелия. Там, где он поработал, все, его уже съели. Такие вот гады. Вот они. Они кушают и сухое, и прощат. Вот, вот, ну просто я не знаю, что здесь остается. Можно сказать, ничего не остается. Подумайте, как защитить от этого. Я не знаю. Эти жуки очень серьезные сволочи. Я его сфотографирую.